У тебя красивое колечко. Это кольцо показывает мое настроение. Оно не работает, все время черное. Оно черное, пока ты рядом, потому что ты портишь мне настроение.